Всем привет, меня зовут Сергей Полищук, я профессиональный режиссер с 20-летним опытом работы на телевидении. Четыре года назад я создал авторскую школу видеопроизводства, где обучаю навыкам видеосъемки и монтажа всех желающих. Если вы хотите повысить качество вашей съемки, то я хочу предложить вам серию бесплатных видеоуроков. В них я рассказываю о композиции кадра, показываю, как делать раскадровку, как записывать интервью, как снимать панораму и, наконец, важный момент, как правильно снимать видео на смартфон. То, что всегда под рукой. Конечно, после этих уроков вы не станете профессиональным оператором, но поверьте, узнайте много полезных фишек и приемов видеосъемки на любом устройстве. Будь то фотоаппарат, камера или тот же смартфон.